Друзья, приветствую. Всех рада видеть. Сегодня не ожидала такую большую аудиторию, потому что все-таки 1 мая и погода, не знаю, в Москве у нас очень хорошая погода сегодня, солнышко светит, небо чистое, совершенно ясное, поэтому, конечно, такая погода гуляльная, скажу, да, и не будем вас долго задерживать сегодня, но э, надеюсь, что та информация, которую я вам приготовила, будет для вас полезной и э, мы сегодня не просто так здесь э, собрались. Проверим звук, как меня слышно: слышно ли меня нормально? По 10 шкале оцените, пожалуйста, звук. Так, вот загрузилась моя презентация. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если. Вот, вижу десяточки, все хорошо слышно, значит, замечательно. И у нас продолжение прогноза на месяц водной змеи по фэн-шуй, по летящим звездам. И можете задать вопросы какие-то, может быть, которые вас интересуют. И... Не будем терять долго времени, да, просто уже продолжаем прогноз. Вы сегодня узнаете, что принесут летящие звезды в ваш дом, какие энергии нужно корректировать, какие нужно усиливать энергии. Ну, в общем-то, в каком направлении по традиции месяц отпусков, э, время отпусков начинается. По традиции говорим, куда лучше не ездить, куда можно, можно ездить, и э, с ремонта, тем, тем ремонта тоже затронем, где. Можно делать ремонты, где не можно делать ремонты. И, конечно, вы не уйдете без бонуса, потому что по традиции мы также э, нашим слушателям, которые присутствуют на открытых мастер-классах, всегда даем какие-то подарочки. И сегодня тоже не исключение. Ну, и вот здесь на картинке как раз такая майские цветы, да, потому что у нас тюльпаны расцветают в мае, и первомайские демонстрации всегда были с тюльпанчиками в общем-то вот такой вот э, рисунок якобы мореля это немецкий художник который до совершенства довел вот эту технику написания цветов потому что вот тюльпаны просто живые хочется потрогать сорвать и настолько они объемные и э, вот это вот символ я считаю что как раз вот этого майского настроения ну и э, Наташа, наверное, спрашивала, кто у нас сегодня новички. Наверное, все поприветствовали новичков. Немножко расскажу о себе. Кто не знает меня, вот, кстати, кто, напишите, пожалуйста, плюсики, кто уже знает, потому что я вижу многих людей, которых уже встречали на наших мастер-классах. И минус поставьте, кто первый раз со мной встречается, и рада, рада с вами познакомиться. Вот, вижу плюсики, потому что много людей, которые, в общем-то, ну, были на наших курсах, наверное, или на открытых мастер-классах, да, вижу знакомые имена, ну, и новичков тоже приветствуем, надеюсь, что в нашей школе вам будет комфортно. Я занимаюсь китайской метафизикой уже очень много лет и преподаю в нашей школе, в школе Натальи Пугачевой, тему фэн-шуй и тему цимэнь, и... Сегодня как раз мы будем говорить о теме фэн-шуй, и я надеюсь, ну, так долго не буду себе рассказывать, да, конечно, я продолжаю учиться, занимаюсь на самом деле китайской метафизикой уже около 20 лет, сейчас уже, сейчас уже профессионально. Ну, вот здесь мои преподаватели, которые написаны были на слайде. Ну, не все, конечно, но тем не менее. И, надеюсь, тоже вы их все знаете, потому что это, так скажем, гуру. Сейчас я обучаюсь у западных преподавателей, у, и у восточных преподавателей, и у западных преподавателей. но ну, в общем, нет предела совершенства, всегда хочется узнать что-то новое. И начнем мы с темы рекомендаций по направлениям, куда стоит путешествовать, куда не стоит путешествовать почему такие рекомендации возникают потому что у нас есть неблагоприятные энергии которые перемещаются каждый месяц и конечно же мы не хотим эти благоприятные энергии как бы, попадать под их влияние не хотим чтобы они на нас оказывали какое-то влияние потому что энергии оказывают влияние да? и фэн-шуй эта тема связана неблагоприятных энергий с летящими звездами и Летящие звезды ⁇ это такое название техники. Это просто, поскольку они летят, да, вот эти энергии перелетают с места на место, и поэтому называется так летящая звезда. Но надо понимать, что это на самом деле энергии, это не, не, не те звезды, которые падают с неба, а просто, которые транслируют свое, свое действие, свои энергии на нас, земля Вот, куда можно-то? <сессивная> ну, вот все остальные направления можно, да, например, Восток-Запад можно не нельзя вот в этом месяце как раз направлении юго-восток это одна линия нас и северо-запад и северо-восток и юго-запад то есть вот эти энергии мы не хотим активизировать потому что поездки на самом деле особенно длительные поездки особенно дальние поездки они конечно будут оказывать на нас серьезное влияние и не столько может быть сама поездка куда-то на отдых например на две недели сколько возвращение домой поэтому если мы едем в направление благоприятное для отдыха, например, то возвращаться мы будем в неблагоприятное направление. То есть если вы поедете на северо-запад, то возвращаетесь вы на юго-восток. И вы как раз привезете с собой вот эту вот энергию, которая активизируете, вот эту энергию, которая будет негативно влиять какое-то длительное потом время на вас. Поэтому это вот не очень хорошая идея. Во все остальные направления, север-юг, Запад-Восток можно ездить, а мы собрались в путешествие. Как можно нейтрализовать? Ну, во-первых, нужно проверить, в какое вы направлении двигаетесь, до да, Татьяна. Ну и, конечно, тогда выбирать благоприятное, как минимум, выбирать благоприятную дату для того, чтобы минимизировать, по крайней мере, какие-то негативные воздействия, хотя бы так, да. Вот. Либо нужно просто ломать маршрут. Если вы едете вот в неблагоприятную какую-то сторону, то нужно просто ломать маршрут. Как это делать, мы уже рассказываем на специализ. Курсах, ну, в общем, нужно. Это будет дороже, конечно, это будет дольше, но, в общем-то, если вы хотите себя обезопасить, то стоит так делать, скажем так. Да? Поэтому вот эти рекомендации, они существуют. И мы их каждый раз в прогноз включаем. И опять же, лето у нас, отпуска, ремонты, конечно же, да. Поэтому и вот такие длительные праздники нам президент подарил в России, по крайней мере, то есть можно что-то поделать. И уже, конечно, у людей такая мысль возникает. Так вот, ремонт мы тоже не рекомендуем делать в секторах, которые у нас занимают восточное направление, юго-восточное. Так, вот здесь что-то я, наверное, не поправила. Юг нет. В общем, смотрите, давайте вот к этому слайду перейдем сразу. Здесь будет все правильно написано. Я исправлю потом презентации. Значит, мы не делаем ремонт на востоке, на юго-востоке, на северо-востоке, то есть все, что написано красным цветом, все, что закрашено красным цветом. И на юго-западе один, то есть все три козы. Во всем остальном пространстве мы можем делать ремонт, то есть в тех направлениях и в тех комнатах, которые у нас сейчас вот здесь на слайде закрашены красным цветом. Можно делать какие-то такие, ну, вот переклеить обои, например, да? то есть нельзя, что подразумевается под ремонтом, нельзя изменять целостность стен, то есть, например, нельзя снимать окна или там вешать двери, нельзя прибивать плинтуса или... Потолки. Ну, вот это все нельзя. Даже полочку прибить нельзя, потому что это считается уже ремонтом. Вы изменения какие-то делаете, которые нарушают целостность стен. Поэтому здесь имейте в виду что во всех остальных секторах это делать можно, их достаточно много, вот у нас белого цвета оказалось, поэтому не тратьте время зря, да, используйте эти возможности, потому что в следующем месяце будет другая история, и бывает вообще сектор красного цвета практически заполнен, то есть нигде нельзя фактически делать ремонт, то здесь в мае у нас все достаточно лояльно, поэтому используйте эти возможности, но еще раз, вот если вам нужно сделать в красной зоне какие-то действия, то обращайте внимание, что переклеивание обоев это возможно, а вот гвозди забивать в стены, то это уже нельзя. То есть это вот нарушает целостность стен, поэтому может принести серьезные неприятности. Да, красить можно, совершенно верно, красить можно, да, то есть вот ремонт вот подразделяем, да, то есть вот есть такой легкий, скажем, а есть нарушение целостности стен, вот нарушение не допускается, а вот покраска, смена обоев, что-то такое вот чисто погладить по стене, да, то это возможно, то есть это можно делать. Надеюсь, это понятно. И с ремонтом, если мы разбираемся, то мы говорим о том, что если у нас, Дома выходят тылом на восток, юго-восток, юго-запад один, то есть в сектор Козы, в направлении Козы и на северо-восток целиком, то тоже ремонт не рекомендуется делать нигде, да? то есть опять же с нарушением целостности стен ремонт не рекомендуется делать, поэтому тоже обратите на это внимание. То есть даже если вы ремонт собираетесь сделать, например, в западной комнате, а у вас на юго-восток, например, тыл дома, то тоже не рекомендуется этим заниматься. Штукатурить нельзя. Штукатурить, если вы просто же наносите вот так, кладите стену, фактически, то это можно. То есть нельзя проникать в стену. Вот так, Светлана. То есть штукатурить можно. Так, ну, надеюсь, это понятно. Вот если понятно, то плюсики поставьте, пожалуйста. Вот, сосед второй месяц делает ремонт, трясет нашу стену на юго-востоке, Луиза. Вот это тоже, да, это тоже важно, потому что если даже ваши соседи делают ремонт по, этой, по этому направлению, то и они вверху находятся, не под вами, а вверху находятся, то тоже это может принести неприятности, поэтому здесь нужна тоже защита. Вот, тогда, вот, да, мы с мужем уже болеем, Луиза пишет, да, здесь нужна защита. К сожалению, это так. Вот энергии так работают. А если в квартире, в которой никто еще не живет, на человека влияют сектора? Это вопрос, да, я так понимаю. Если в квартире вы еще не живете, не собираетесь туда, туда переезжать в ближайшее время, то ремонт делайте, это нормально. Но вы там не живете, как бы, и, соответственно, вы пока что там не будете и испытывать вот эти вот негативные последствия даже если вы что-то там заденете но если вы после ремонта в этом году через какое-то время вот допустим опять же в этом месяце соберетесь переезжать туда или в следующий месяце то, ну, то есть надо сделать какой-то перерыв между ремонтом тогда и заездом чтобы уже точно все успокоилось и эти энергии какие-то негативные на вас не влияли вот, вот, Светлана, то есть вы чувствуете, да, что ремонт – это дело серьезное, к этому надо подходить серьезно, вот, и это оценивать серьезно, да, то есть к этим энергиям и к этим рекомендациям. Вот Светлана пишет, что две стройки сразу уже все пересорились. Ну, вот, да, такое бывает. И вы видите здесь карту летящих звезд года с левой стороны, 21 года, и карту летящих звезд месяца. Опять дракону написала. Вот вроде все проверяешь, но вот уже столько работы, что какие-то вещи просто не замечаешь. Тут у нас получается, что мы... Так, что-то у меня слайд какой-то стал большой. Как его сделать меньше, я не вижу, к сожалению, почему-то. Как его сделать, отбивку. Так, вот, так, давайте вот так. Вот, <laughs> Ура. Значит, что мы видим? Что две карты летящих звезд существуют. То есть мы сказали уже, да, что летящие звезды – это энергии. И есть энергии, которые у нас в наших домах живут целый год, в наших секторах, в наших комнатах. А есть энергии, которые приходят. Эти энергии как бы являются гостями. И они работают быстро, и потому что они такие активные. Они пришли, что-то там поделали и ушли. Да? Следующие пришли. То есть вот эм, прогноз на месяц мы делаем на основании вот этого синтеза этих карт, потому что есть годовые, которые как бы являются хозяевами, и к ним прилетают вот эти гостевые месячные звезды, и получается некая комбинация. То есть гость пришел к хозяину, гость если хороший, с хозяином дружит, то у них в общем-то лад и тишь, гладь, божья благодать. Если же гость приходит с энергиями, которые с хозяином никак не нет не, не э, как бы благополучно не коммуницируют, а наоборот есть контроль какой-то между ними это значит есть противостояние или есть напряжение какое-то то конечно же эти энергии конфликтуют и тогда прогноз будет не очень благоприятный для этого сектора для людей которые используют этот сектор дома и соответственно э, возможен какой-то негатив, здесь не дракон, у нас змея, да? то есть это все месяц змеи. И в следующем месяце, в месяц змеи, у нас вот на основании вот такого либо дружелюбного отношения между энергиями года и месяца, либо наоборот недружелюбного отношения месяц, месячных энергий с годовыми, мы можем сказать о том, что у нас благоприятные сектора будут южный и восточный то есть если у вас комната находится в восточном направлении либо в южном направлении то эти комнаты являются для нас приоритетными в этом месяце потому что мы хотим использовать благоприятные энергии в максимальном возможном объеме да то есть проводить там максимальное количество времени для того чтобы насладиться вот этим вот благополучием которые приносят вот эти благоприятные энергии. И неблагоприятными энергиями является у нас юго-восточное направление, то есть юго-восточная комната, северо-восточная комната в Месяц змеи. И мы, конечно, тогда хотим минимизировать вот это вот это свое присутствие в этих комнатах и использование вот этих энергий, чтобы не получить какие-то негативные события в свою жизнь. Потому что, конечно же, мы все с вами состоим точно так же не вот, как бы из тела какого-то, да, мы состоим из энергий. И энергии пространства точно так же вступают в резонанс с человеком, и либо приносят какие-то благополучные события в жизнь человека, либо неблагополучные. Собственно, мы для того их и изучаем, эти энергии, чтобы понимать, как нам уберечься от неблагоприятного исхода и получить благоприятные какие-то свои благоприятные, привлечь благоприятные энергии в свою жизнь. То есть идея такая, да, то есть это все энергии, которые описываются, называется техника «летящие звезды», и описываются эти энергии определенным как бы определенными свойствами эти энергии обладают и мы их можем описать мы их знаем и тогда мы можем прогнозировать события то есть каждая энергия она созвучна скажем так да, в китайской метафизике это, конечно вода это символ да то есть земля то что вы сейчас видите на слайде это тоже символ и вот эти энергии они созвучны вот этими вот этим символом, то есть обладают какими-то определенными качествами, свойственными э, вот этим вот, э, вот этим стихием, потому что в китайской метафизике 5 стихий э, не так много, да, то есть для изучения, и вот они вступают с друг, с друг, с друг с другом во взаимодействии, конечно, каждая стихия, то есть каждая вот эта энергия обладает определенным набором э, качеств и свойств. И... Э, Звезда 1, у нас всего 9 звезд, как вы понимаете, да, потому что на картах мы посмотрели, вот здесь у нас 9 дворцов, 9 звезд всего существует, и каждая из этих звезд относится к какой-то стихии и, соответственно, обладает качествами этой стихии. А если все комнаты и кухни на юго-востоке что делать где жить а так не бывает людмила чтобы все были ваши комнаты все в одном направлении только они у вас даже если вот так вот расположены вы можете измерить направление по-другому и будет все по-другому то есть нужно измерить направление это встать в центр вашего дома и по компасу определить вот эти направления. И получится что из центра, что одна комната в одной стороне, другая комната в другой стороне. Да? Потому что вы как бы не от, не от двери входной, даже если у вас как вагон, вот так вот все комнаты в одном направлении выстроены, вы не от двери мерите, а вы встаете, например, в центр дома. Да? И так вот как бы направление измеряете. Стихии звезд, значит, какие у нас существуют? Стихия, единица, звезда один, стихи имеет стихию воды, и вода это информация, это новые люди, новые возможности. То есть это переносчик информации. Вода у нас переносчик информации. Вот у нас новые возможности, связанные с, с новой информацией, приходят, если к нам прилетает звезда один. Звезда 2, 5 и 8 – это звезды земляные, но у них есть разные качества. Да? То есть стихия одна, но качества разные. Звезда 2 – это звезда болезни, это негативная звезда, и мы, конечно, ее не любим, потому что ну, кто любит болеть? Да? Эта звезда приносит нам проблемы со здоровьем. Звезда 5 – это звезда император, и это управитель. В общем-то, император как скажет, так и будет. Да, то есть и она, конечно, считается негативной, потому что когда к нам приезжает начальство, мы, в общем-то, ничего хорошего не ждем обычно. Ну, ждем это может быть хорошего, да, но по факту получается, что нас больше ругают, чем, например, хвалят. Поэтому звезда император это такая энергия, которая может принести какие-то очень хорошие события, может принести наоборот какую-то катастрофу, ну, потому что император же может уволить начальство, может уволить, да, с работы, например, если так сравнить. Вот, поэтому эта звезда очень требовательная и ну, скажем, не, не, не сказать, что она капризная, да, но на тут вот вариант либо пан, либо пропал, то есть либо она может принести вот просто супер что-то, такой супер скачок в чем-то, да, в какой-то сфере жизни, либо наоборот вот просто у, может уронить а, тоже вот, очень далеко, очень глубоко и звезда 8 тоже земляная но это звезда позитивная потому что она приносит дополнительный доход она приносит стабильность она приносит деньги много работы и в общем то такую вот стабильность за счет работы и это сейчас очень хорошо в современном тем более в современном мире как мы живем сейчас да вот в это время это очень хорошо следующая звезда. Это э, тройка. Звезда деревянная, звезда такая очень активная. Звезда любящая конкуренцию, любит двигаться к цели очень. Так вот прямо вижу цель, не вижу препятствий. да, То есть ее девиз вот такой. И э, звезда тоже помогает э, тем людям, которые... Э, умеют драться, да? то есть в хорошем смысле слова, в том числе, и в прямом смысле слова, но и в хорошем смысле слова, да? то есть умеют отставить свои интересы и идти к цели. Звезда 4 тоже деревянная, это звезда, которая помогает творческим людям, это звезда, которая помогает людям, как, связанным с культурой, связан, связанным с а, обучением и а, с романтикой в том числе, да то есть такая звезда очень... Позитивная, если вам нужно вот, э, руками что-то сделать, именно творить, помогать, э, вот, обучать, то вот эта звезда, она хороша, можно ее использовать. У нее есть еще она, не, не, как бы хороша не всегда, тоже у нее есть и побочный эффект, потому что можно увлечься вот этим творчеством или можно увлечься какими-то романтическими делами и забыть про все остальное, и это тоже будет уже перекос. Поэтому здесь надо с ней аккуратно. Звезда 6. Звезда относится к стихии металла. Про пятерку мы уже поговорили. Шестерка относится к стихии металла. это звезда очень тоже хорошая. Она во все времена практически хорошая, потому что она дает нам покровительство начальников. Она позволяет завершить проекты, потому что звезда относится к стихии металла, а металл это структура, и она дает нам дисциплину. И это всегда помогает, потому что нам надо завершать какие-то проекты, чтобы получить за них деньги, да? или завершить какую-то работу, чтобы опять же... Нас дали премию или просто деньги заплатили. То есть эта звезда позитивная. Звезда 7 тоже металлическая, но эта звезда уже приносит нам неприятности, связанные с какими-то сплетнями, скандалами какие-то, может быть, даже и вы не собираетесь, в общем-то, что-то плохого там говорить, но ваши слова могут быть истолкованы неверно, и вы можете попасть в какую-то неприятную ситуацию и именно из-за разговоров, и она связана, опять же, с кражами, она связана с пожарами, она связана с судебными исками, в общем, такая вот звезда скандальная, да, скажем, вот и осталась одна звезда огненная девятка звезда тоже может свои негативные качества проявлять и позитивные в зависимости от того как ее используют либо с какой звездой она связалась да то есть как с какой звездой она сейчас вступила в контакт и потому что у нас эта звезда приносит репутацию известность но ну, известность как вы знаете может быть как позитивная вы как хороший специалист прославитесь а может быть скандальная которая тоже будет все в округе знают да что это за человек что это за штучка поэтому вот эта звезда такая девятка она сейчас набирает силу скоро наступает на 9 девятый период она будет очень нам помогать будет хорошая в основном да, но сейчас в общем то все равно у нее такая вот она не безусловно хорошая она вот имеет такие свойства тоже такие 50-50 вот мы познакомились с звездами, то есть с их характеристиками, и мы сейчас можем посмотреть, когда у нас звезда прилетает в какую-то часть нашего дома, тогда мы, если часто используем эту часть дома, тогда мы будем находиться долгое время под влиянием этой звезды, и она на нас будет оказывать сильное влияние. Ну, здесь вот написано подробно, что я рассказывала, да, то есть на этот слайд выведено. И, конечно же, мы не оцениваем вообще весь дом для того, чтобы нам где-то же нам надо жить, находиться все равно. Там в нашем доме мы приходим в дом, и какие-то есть негативные сектора, какие-то есть позитивные сектора, но мы с вами должны понимать, что еще раз мы в коридоре с вами не живем, мы прошли и куда-то зашли в комнату. То есть звезда, которая у нас находится в коридоре, собственно она для нас не очень важна то же самое те например помещения как например библиотека или туалет с ванной да все переживают что у нас там в туалете с ванной так вот не переживайте мы не часто используем туалет с ванной поэтому какая там звезда нам не сильно важно да? потому что нам важны звезды в кухне особенно место плиты нам важны звезды на двери Входной. почему потому что это энергия которая заходит в наш дом и она для нас конечно важна потому что то что мы мы то что мы едим и та энергия, которая приходит в наш дом через дверь она оказывает влияние на всех жильцов и вот мы ее обязательно смотрим да потому что это очень важное место и почему еще важное место потому что мы через дверь входим выходим и в общем то если домочадцев у нас больше чем один то это происходит довольно часто вот эта активизация этой энергии которая идет через дверь и нам еще важна звезда на, в спальне, на кровати. Почему? Потому что мы долгое время спим. Да? То есть треть фактически жизни мы проводим в постели. Поэтому мы находимся очень долгое время под влиянием вот этой энергии, которая находится на кровати поэтому все остальное в нашем доме нам не очень важно да то есть если даже у нас есть какие-то такие специальные помещения как кладовка вот как библиотека это все очень необходимо но мы там находимся меньше то есть мы там не живем поэтому нам эти места ну, если туда попадает звезда позитивная, мы можем сказать что как бы мы ее не можем использовать мы тогда в другом месте эту позитивную звезду где-то найдем вот но если там негативная звезда, то это, слава богу, потому что она закрыта, закрыта, заперта, и на нас не особо влияние оказывает, потому что мы там не находимся. То есть вот этот слайд, он очень важный, да, потому что нам, еще раз говорю, не все звезды в доме мы должны рассматривать. Мы должны рассматривать вот те звезды, которые у нас находятся в важных реперных, вот так называемых, точек, точках. То есть это кухня, место плиты, место кровати и входная дверь. Вот это важно. И э, как мы смотрим на это все? Конечно, есть... Э летящие звезды то есть как измеряют и как определить летящие звезды по правильному но мы с вами сейчас находимся в рамках прогноза поэтому как я уже сказала можно просто направлении посмотреть из центра вашего дома посмотреть направления, где находятся вот эти направления и, вот, и какие комнаты находятся в этих направлениях их у нас всего компасных 8 направлений да? кардинальные север-юг восток и запад и угловые юго-запад северо-восток северо-запад и юго-восток и мы тогда по этим направлениям посмотрели какие комнаты находятся и соответственно понимаем по вот этой карте летящих звезд какие энергии туда прилетают звезды на рабочем столе и кровати смотрим по малому точили по звездам комнаты и звезды комнаты хорошо посмотреть и по малому тачи да. вот то что я сейчас рассказала это все понятно Поставьте, пожалуйста, плюсик, если это понятно, и если нет, то пишите вопросы, чтобы мы с вами начали двигаться. Потому что то, что я сейчас буду говорить о прогнозе, это как раз мы смотрим на входной двери, на кровати, как я уже сказала, да, и на кухне. Вот, это важно. Здесь собраны опять же все летящие звезды, за что они отвечают на 21 год. Вот они у нас в таком варианте находятся на целый год, да, расписаны. А по месяцу мы сейчас вот с вами посмотрим, где что у нас находится. И начнем мы с северо-западного сектора. У нас... Годовая семерка в этом северо-западном секторе и прилетела месячная тройка. Ну и что мы можем сказать, что у нас здесь, конечно, сектор становится таким не очень позитивным, потому что здесь возникают риски потери денег, либо из-за ограбления, либо просто от каких-то штрафы какие-нибудь могут быть вот, или там начальство премию не выплатило потому что здесь в общем-то у нас такое ну, как бы, не очень благоприятная ситуация но она не критично неприятная но тем не менее в общем-то мы можем нужно защититься вот от этой тройки да вот эту ситуацию мы можем исправить у нас есть средства коррекции о которых я сейчас поговорим поговорю ну, о которых сейчас расскажу и соответственно мы должны избегать вот этих ситуаций то есть могут быть травмы какие-то острыми предметами, и я уже проверила на себе действие вот это вот как раз у нас на северо-западном секторе, и что-то я там чистила, в общем, проткнула себе два пальца ножом, вот, причем это случается очень редко со мной, ну, в общем, вот такое случилось. И может еще эта, эта ситуация привести, если вы часто используете, опять же, этот сектор, да, ну, например, кухня у вас там находится, и вы пользуетесь часто такими острыми предметами, как ножи вилки, то будьте аккуратны, потому что действительно может быть травма какая-то, пусть небольшая, но тем не менее. И еще может быть, поскольку настройка относится к печени, то могут быть проблемы с печенью. То есть если у кого-то есть такая патология или потенциальная патология с какими-то болезнями, связанными с печенью, тогда лучше, конечно, не использовать, не спать вот, этой, вот в этой северо-западной комнате вот <смех> то есть имейте это в виду. ну и что здесь <смех> мы конечно не рискуем деньгами да? то есть ни в какие такие игры азартные не не включаемся не держите деньги на виду потому что вы можете попасть под внимание мошенников не рассказывайте если вы куда-то поехали на дачу там на 10 дней что у нас мы на 10 дней на уехали на дачу или куда-то еще в путешествие то есть держите рот на замке да? потому что опять же у нас Семерка связана с говорением и, опять же, вот с такими потерями денег, которые связаны, с, в общем-то, с вашей болтовнёй, скажем так, да, кто-то, даже вы в троллейбусе что-то рассказали, и кто-то услышал, потому что, ну, все по-своему зарабатывают, и есть мошенники, которые на этом деньги делают, да, и это их вид деятельности, поэтому они держат ушки на макушке, в общем, не оставляйте вещи без присмотра, следите за тем, что вы говорите, потому что здесь, опять же, у нас могут быть какие-то ссоры, тройка – это тоже и звезда ссоры, ссор и семерка звезда ссор в общем это все может перерасти в какие-то судебные даже процессы поэтому никого не обсуждайте ни с кем не делитесь какими-то своими соображениями насчет других людей то есть это вы можете быть просто неправильно истолкованы и может привести к большим неприятностям то есть берегите отношения потому что вот за счет вот этой вот лишнего лишних разговоров можно отношения испортить и на работе с коллегами и в семье поэтому держим рот на замочке и здесь э, можно скорректировать вот эти негативные энергии можно скорректировать нужно поставить емкость с соленой водой то есть вода должна быть спокойно ее не должно быть целый там какой-то объем ванны э, нужно поставить небольшой сосуд налить туда воду она не должна булькать она должна быть спокойной но вода вода должна быть соленой то есть вот, поставьте какую-нибудь красивую вазу вот как здесь вот японская ваза антикварная и э, налейте туда воды и, в общем-то, пусть стоит она, э, можно поставить ее на север, на, в северо-западном секторе на северо-запад. Как я уже сказала, мы ставим только там, где это нужно, да, то есть если это у вас сектор входной двери, то э, точно также можете поставить какой-то, например, там, голубой коврик, если уж вот что-то такое, да, как символ, но лучше, конечно, это символ, э, прям вот э, сама вода, чтобы стояла, то есть в секторе входной двери э, стояла вода. Либо в кухне, ну, в кухне возможно, либо в спальне это тоже небольшая емкость с водой, она годится, особенно вот такая. Ее не надо выбрасывать. То есть мы вот это вот корректор, вот этот вот просто емкость с соленой водой, она не выбрасывается. Выбрасывается только соль-вода монеты, когда она у вас стоит, вот как бы там, но другой объем соли. Здесь нужно прямо вот брать... Ну, ложка соли на, на литр воды, ложка соли, да, то есть чисто подсоленая вода. Там, тут не надо прямо соль в таких объемах, как мы это делаем для э, коррекции от пятерки. Нет, вазу не надо выбрасывать, это просто выливается вода, и все, да? То есть это не такой корректор, это другая история. Керамика земля, она порождает металл. У меня стекло тоже годится, тоже годится. Э, так, разобрались с северо-западным сектором, переходим к другому, да. выливать домой или на улице просто не запаривайтесь куда выливать это просто вы выливаете в унитаз или выливаете в раковину в общем-то вам в другой сектор налить другую воду нужно будет потому что у нас такие же энергии прилетают и в другой сектор да и нам всегда этот корректор нужен и поэтому просто вылетите куда-нибудь то есть нет такого чтобы не заморачивайтесь следующий сектор если лестница на северо-западе стоит корректировать но ну, вы лестницы тоже не так часто пользуетесь согласны вышли зашли прошли все вот, то есть не нужно а, северный сектор на севере у нас годовая двойка ну я понимаю татьяна что вы постоянно пользуетесь да ну вы там не стоите вот прям 8 часов не стоите да то есть вы прошли и ушли но и туалетом мы тоже постоянно пользуемся, но мы там не живем в туалете правда вот поэтому это как я уже сказал у нас важные места это кухня спальня и дверь входная да? то есть вот это важно все остальное игнорируйте итак северный сектор годовая двойка месячная семерка риск тоже пожара риск сплетен ухудшение отношений в том же числе потому что семерка у нас здесь месячная прилетела и она будет очень ярко отыгрываться потому что у нас здесь есть поддержка от звезды годовой поэтому точно также бережем отношения не спим в северной комнате весь, весь год по возможности, конечно, да, по возможности не спим в этой северной комнате весь год. Почему? Потому что это звезда болезней, конечно, мы тогда ä, не хотим, ну, не хотим, когда болеть, да, и у нас есть возможность переехать куда-то в другую комнату, то мы это делаем. Можно что еще сделать здесь? Уколы для красоты и здоровья. Вот здесь будет как раз вот это, вот это в тему. Если вы давно собирались лечить зубы, идите лечите. То есть вот это самое время сделать в мае, потому что мы как раз это, отыгрываем вот эту комбинацию. И звезду болезни, и семерку – это уколы, и это ну как бы сделайте это с пользой для себя, да, то есть либо витамины какие-то прокалите. Если у вас там вы собирались какой-то курс э, лечения, откладывали, то сделайте это в мае. Это вот как раз очень хорошо, особенно тем людям, которые спят в северной комнате и особенно тем людям, у кого в северной части дома находится кухня. Это вот как раз вакцину можно сделать тоже, да, то есть, ну, тут, опять же, если вы не против этой вакцины в принципе, то как раз это сейчас самое время сделать. То есть используйте вот эти вот уколы для своего, улучшения своего здоровья, поддержания своей красоты и здоровья, это как раз будет вот очень актуально. Ну, и в качестве корректора на севере мы используем, Емкость с соленой водой и тыкву-гулу. Точно так же, да, то есть и надо здесь и то, и другое. Вот вот емкость, опять же, небольшую для соленой водой да, ложка соли на литр воды и э, тыкву-гулу, потому что тыкву-гулу здесь должна стоять, в общем-то, весь год. Это самая главная защита, самая мощная защита от э, звезды болезней. Вот, как раз спину собиралась полечить, Евгения. Да, самое время. и э, что еще здесь, да, что у нас э, мы... Что еще? А, да, исправность электропроводки. Вот еще здесь важно, что мы должны здесь проверить еще исправность электропроводки. Думаю, к я тут картинку поместила? Потому что есть риск пожаров. Потому что семерка приносит пожары, да, она поддержана двойкой земляной звездой, поэтому риск пожаров существует. Поэтому не курите в доме, следите, чтобы рядом никаких возгорающихся предметов не Там с вашей пепельницы проверяйте вот эти вот окурки, которые вы там оставляете на площадке, например, или где-то на Тут, чтобы они точно затушились, и э, ну, то есть, вот нужно за этим следить, да, качество э, Исправности проводки электроприборов тоже, пожалуйста, проверьте. Все, нет, все, если вы используете вот эту вот комнату северную активно, или у вас семерка прилетела на входную дверь в дом, да, обратите на это внимание, потому что реально возможность пожара существует. Для вас она, а если еще какой-то шаг внешнего окружения будет, то, конечно, это вообще очень сильный фактор, который это дело усугубит и ускорит. Поэтому э, проверьте. И вот здесь как раз картина Сальвадора Дали «Жираф в огне», да, то есть это вот ожидание как раз вот такой катастрофы, которая связана с войной, с пожарами, и здесь пылающий жираф, вот спина его. Написана это еще картина в 1937 году, да, то есть когда уже Дали почувствовал, что вот какое-то страшное что-то невозможно будет в мире, вот, и написал эту, эту работу. Она очень значима в его творчестве, ну и вообще для, для мира, да, то есть вот она очень такая важная вот у мамы дверь на севере на пол около двери можно соляное средство поставить можно да можно вот есть ли вопросы по северному сектору татьяна ну да как то вот мне нравится эта тема поэтому конечно я хочу этим тоже поделиться если вопросов нет значит двигаемся к следующему сектору северо-восток если входная дверь на севере музыка ветра спасет нет здесь нам не нужно металлическое что-то музыку ветра нам нужно как раз здесь вот соляное средство то есть нам нужна вода которая будет ослаблять металл есть вопрос алиса если есть вопрос пишите запись будет да, запись будет запись идет Северо-восточный сектор. У нас там годовая звезда 9, в общем-то, позитивная. Северо-восточный сектор у нас такой хороший в этом году. Но в мае месяце туда, в месяц змеи, прилетает месячная пятерка. И она тоже будет очень сильной. Почему? Потому что девятка будет ее поддерживать. И вот эта комбинация огня с землей, земля у нас как раз вот земляная звезда, вот эта пятерка, да, она негативная звезда, как я уже сказала, то есть риск потери денег, обострение проблем с сердцем и давлением, поэтому если люди, у кого есть проблемы с давлением и сердцем, то, конечно, нужно их отселить из северо-восточной комнаты куда-то в другое место, ну, хоть на диван в зал, да, если у них спальня, если они вот занимают спальню, например, северо-восточную, то можно месяц как-то полежать, наверное, поспать в другом месте, потому что действительно Действительно, риск получить вот такие вот из-за перепадов настроения, получить вот такие вот проблемы с сердечком – это не нужно. Да? И, конечно, нам нужно корректировать тоже вот из, ну, как бы валерьяночку, да, держим на видном месте, как вот я написала, кроволом с валерьянкой, держим на видном месте. Ну, нельзя тут сказать, что нельзя, ну, как бы вы... Не, ну, посоветовать просто не реагировать на ситуацию невозможно, да, потому что человек все равно реагирует на ситуацию. Сдерживать эмоции – это тоже не самая хорошая идея, вот в данном случае, потому что это тоже приводит к, как раз к сердечным каким-то проблемам, к сердцам, да, и к проблемам с давлением. Поэтому здесь нужно контролировать эмоции и э, именно вот каким-то образом успокаивать, уходить может быть совсем из конфликта ну просто вот физически уходить да, из конфликта но опять же если мы живем например у нас конфликт как-то внутри семьи то куда мы денемся мы никуда не денемся поэтому мы должны с вами в качестве корректора использовать вот это вот соль вода монеты да вы знаете долина меня произвел совершенно сумасшедших Я никогда не ожидала то есть не сюрреализм, а вот просто его картина когда я видела их вживую впечатление производит, вот. И, то есть, мы должны использовать с вами корректор в этом секторе на северо-востоке. И вот здесь нам нужно как раз вот сектор, вернее корректор в виде соль вода монеты. Как мы его делаем? Мы берем килограмм соли, засыпаем в литровую банку и заливаем ее водой. То есть килограмм соли на литр воды. Ну, литр воды можно не отменять, не отмерять, вернее, просто заливаете соль так, чтобы она где-то, ну, вот, ну, может быть, там сантиметр два закрывала вот эту соль. Она вся, естественно, не растворится в этой воде. И вы эту банку ставите на круглую белую тарелку без рисунков, можно пластиковую, лучше стеклянную. И их продают тоже сейчас во множестве мест, и они недорогие. И вокруг вот этого, вокруг этой банки на тарелке вы ставите... 6 желтых монет одну белую Кладете любого достоинства они в общем не надо их как бы такие дорогие выкладывать можно использовать китайские монеты просто символические, да вот эти вот которые продают в китайских магазинах можно вашу какую-то валюту вот, то есть ваши монеты которые в вашей стране приняты то есть нужны именно желтые монеты вот 6 желтых монет и одна белая монета Выкладываем это все вокруг, можно их положить внутри э, соли, но я так не делаю, я выкладываю просто вокруг, вот, кладу на тарелочку и все. Вот и вот это защитное средство должно стоять у вас э, в э, северо-восточном секторе дома, если вы используете эту комнату, повторюсь, да, то есть если у вас там спальня, если у вас там кухня, либо э, там детская, например, дети у нас прям конкретно в этой комнате живут, и там они же и спят, да, то есть вот тогда хорошо бы вот эту вот защиту поставить. Если там, как я уже сказала, кладовка, туалет, там библиотека, что-нибудь еще, то есть вот такой даже в зале можно не ставить, если мы там, опять же, много времени не проводим, да, то есть в гостиной. Вот, поэтому только в тех важных комнатах где мы бываем долго вот там рекомендую обязательно поставить потому что у нас именно такие энергии вот пятерка поддержана здесь и здесь нужно вот наталья пишет 5 мая да вот здесь пятерка вот нужно защищаться от этой пятеркой потому что она будет очень сильно работать вот и как бы здесь мед слаще крови да? <laughs> то есть потому что опять же это с пятеркой связано вот здесь вот картина Сальвадора дали которая называется мед слаще крови И здесь интересная история создания этой картины когда Дали работал поселке вот здесь вот значит он как бы искал вот такие для себя творческие идеи он встретился в поселке с какой-то женщиной которая считалась такой городской сумасшедшей назовем ее так да то есть так была женщина при ну как бы считали что она такая со странностями и вот она ему в беседе сказала что просто бросила фразу такую да что вот кровь слаще меда и Дали написал наоборот, да, то есть вот он, ему эта идея, видимо, не понравилась, и он написал вот такую картину, что мед слаще крови. Ну, я не знаю, как вот, что тут здесь, вот он имел в виду, да, он, потому что у него свое такое видение, но я как-то подумала над этим, над игрой слов здесь, да, что вот кровь слаще меда или мед слаще крови. И я, в общем-то, подумала, что это на самом деле женщина, которую считали сумасшедшим, не была уж такой самой сумасшедшей, потому что... Дальше она ему после этого сказала, да, что вот кровь слаще меда, она имела в виду, что мама, не имела в виду, вернее, как вот сама вот этот диалог просто расскажу, да, то есть она сказала, что кровь слаще меда, а мои сыновья вместо того, чтобы жаждать крови, ушли искать мед. Вот, Луиза вообще не понимаю, да. Ну, то есть я говорю, что есть как кто-то, кому нравится, дали, кому-то не нравится, дали другое, да, но я как-то немножко по решила пофилософствовать на эту тему. И я подумала, что говорю, что эта женщина не такой уж была сумасшедшей, потому что она сказала правильные вещи, да, вот именно с точки зрения философии, потому что она под кровью-то понимала, не вот не жажда крови такая, вот знаете, как насытиться что ли. А именно родстве она говорила о родстве она просто переживала что дети то уехали из родного гнезда да то есть искать какую то там сладость к жизни или там удовольствие в жизни вместо того чтобы сохранять вот это кровное родство и быть с ней объединять семью и вот я подумала, что наверное вот, ну это конечно я не знаю там я не специалист по творчеству дали или вообще не специалист в искусстве но я подумала что в этом есть смысл поэтому глядя на эту картину вот вы сейчас может быть пофилософствуете тоже да то есть я поняла что как бы вот искусство то оно а, действительно нам дает пищу для размышлений и оно влияет на людей вот оно влияет на людей у понимания конечно у каждого свое безусловно я вот вам свою точку зрения на этот счет сказала. удали видите он как-то по-другому это понял но в общем нас это ну, глобально задача искусства да это будить в людях какую то осознанность вот есть над чем подумать а, но ну это такое было не, нек, некое отвлечение да почему вот эта картина здесь появилась вот и марина спрашивает можно ли переносить защиту месячной соль вода монеты из одного сектора в другой не выбрасывая каждый месяц можно вот это можно а, если север – это моя цель и самый главный, так, и самый главный благоприятный сектор, все равно избегайте ее. Ну, в данном случае, да, вы можете либо просто, ну, как избегать, если у вас некуда, опять же, там переехать, вы будете использовать этот сектор, то ставьте там вот эту вот защиту, корректор на севере, и, ну, вот все, что есть, можно делать, и все, что можете, можете делать, а дальше уже, как бы, используйте то, что можете использовать. Только такой подход. Для этого мы и даем вот эти средства защиты. Так. Кромное родство важнее материальных удовольствий. Марина, да, вот видите, вы со мной согласны. Но вот я говорю, Дали, у него, видимо, как-то еще по-другому было, другое видение, каждый имеет право, но вот искусство будет у нас какие-то чувства, о которых мы, может быть, и не догадывались раньше, да? то есть и философский смысл имеет, то есть... Это, это сильная штука. Следующий сектор. Восток. Годовая четверка, месячная девятка. Благоприятный сектор. Мы с вами уже в самом начале сказали, что у нас восток и юг благоприятный сектор. Что нам сулит вот эта девятка? Известность, продвижение по работе, да, то есть приносит романтические отношения, потому что вот будет активизация вот такая вот комбинация 4-9, это еще и романтические отношения. Новые идеи, новые контракты. И для, хороший этот сектор для беременности, у кого не получается или какие-то проблемы есть с тем, чтобы завести детей, то есть можно использовать этот сектор, можно туда идти спать, да, то есть весь месяц, ну и, конечно, работать над тем, чтобы дети получились, да, то есть очень активно, то есть очень благоприятный сектор. Конечно же, мы для того, чтобы использовать вот эти благоприятные энергии мы можем их активизировать то есть проводите в этом секторе больше времени потому что человек является самым сильным активизатором и если вы будете в этом секторе работать например если вам ну, там, потребуется э, кроме зачатия например как нет у вас не, нет проблемы с зачатием и не стоит такой вопрос да, то вы можете опять же какие-то новые идеи получить проводя в этом секторе время и просто даже отдыхая там да то есть какие-то умные мысли придут к вам и опять же известность какая-то то есть вы можете использовать этот сектор по максимуму как я уже сказала человек является самым сильным активизатором поэтому Хотите продвижение, рекламные кампании можете запускать именно с восточного сектора, то есть можете поставить туда кровать, если вы хотите привлечь новую любовь в свою жизнь, то есть этот сектор поможет вам в этом, ну и поставить учебный стол, если вы готовитесь к экзаменам или дети ваши готовятся к экзаменам, тоже можете использовать этот сектор для улучшения как раз результатов в этой сфере, да, в обучении, потому что, ну, экзамены на носу уже, мои закончатся, уже начнутся экзамены. Ну, и здесь, опять же, вот Сальвадор Дали, Мадонна порт лигата то есть это тоже его работа которые, ну, как мадонна с младенцем, да, то есть в его видении. Ну, мне очень нравится Дали, почему? Потому что не столько я, может быть, там копаюсь в его каких-то смыслах, сколько мне нравится, насколько тонко и ярко написана каждая работа его. Это оторваться невозможно, когда видишь их в реальности, оторваться невозможно. но это мое, опять же, впечатление. Следующий сектор Юго-Восточный. Там у нас весь год годовая пятерка. И прилетает туда месячная единица. Эта комбинация, ну, не скажешь, что она прям восхитительная, да, потому что пятерка целый год в одном секторе приносит нам неприятности. И в связи с тем, что у нас вот эта единица будет под контролем этой пятерки, то есть какие-то позитивные, сама по себе единица – позитивная звезда, но каких-то позитивных очень событий ожидать сложно да? ожидать сложно поэтому следите за почками потому что здесь вода под контролем следите за мочевым пузырем то есть не простужайтесь там никакие циститы чтобы вас не беспокоили соответственно тоже у кого у людей там болезни почек то конечно лучше не использовать юго-восточную комнату может быть потери денег может быть решения какие-то которые могут привести к негативным последствиям то есть этот сектор неблагоприятный весь год то есть приходит какая-то информация которую вы ну, используете получается не ну как бы неверно может быть неверно ее истолковываете и ваши решения могут привести к неприятным последствиям вот и что опять же мы говорим о том что если у вас есть возможность не используйте эту комнату весь день весь день весь год и уберите оттуда все предметы красного цвета треугольной формы и треугольной формы, да, не то что там красного цвета треугольной формы, а и красного цвета и треугольной формы, потому что это символ огня и он будет пятерку поддерживать, а нам это не нужно. Не делаем там активизации. Длительно имеется в виду, да, активизации не делаем, не играем в азартные игры. Если вы спите в юго-восточной комнате, ну некуда у вас переехать, да, вот только юго-восточная спальня. У нас сейчас как вот спальня, да, это кровать там чуть не, не во всю комнату и перетащить ее некуда. То есть, соответственно, вы тогда ставите там вот это средство коррекции: соль, вода, монеты и не даете деньги в долг особенно когда нам вот это вот сектор юго-востока это входная дверь то есть весь год мы вообще тише воды ниже травы нигде не высовываемся никуда не включаемся и соответственно не берем деньги в долг тоже потому что будет очень сложно их отдать, и вы практически не сможете это сделать и опять же защищаемся вот здесь у нас годятся тогда металлические трубочки для в виде музыки ветра например да и мы тогда используем вот это средство соль вода монеты она у нас стоит там весь год ну, как бы тут комментарий излишний, Да, конечно, у нас в этом месяце уже в змеи не будет такой сильной вот эта вот комбинация, которая была, как в предыдущем месяце, 5-2. Это самая неблагоприятная комбинация. И, конечно, нужно было просто даже не использовать эту спальню, если какие-то вот там есть заболевания, например, у людей, то прямо надо было закрывать и спать, даже если на кухне, на диване, то тоже лучше, чем, например, в юго-восточной комнате. Сейчас это уже не так серьезно, но, тем не менее, сектор будет до конца года неблагоприятным и вот особенно за свои решения до да, переживайте за свои решения то есть имейте в виду, что вам нужно сто раз проверить да и только один раз принять решение то есть нужно брать каких-то несколько экспертов и слушать их мнение и только потом как-то включаться может быть какие-то ну, проекты или там покупки какие-то серьезные, то есть все, что связано с деньгами. Вот, и с долгами, конечно, никому не давайте не, и сами не берите. Да, то есть вот последствия могут быть решения, вот такие, как вот здесь на картине, на фреске точнее, да, в капеле Бранкачи, который написал Мазаччо. Это изгнание из рая, мы все знаем эту библейскую историю, но чем вот эта фреска отличается от других потому что ну, на эту тему конечно вот по этому сюжету библейскому написано масса картин да? масса картин масса фресок но чем отличается вот эта фреска вот эта, вот эта работа тем что вы видите что Ева, она даже лицо не выписано и у а оно закрыто, потому что это просто потери-потерь да? как бы сказал вот кузя из универа что это потеря потерь на самом деле это невосполнимая трата и Ева считалась вообще одной ну, не то что одно из самых красивых, да, просто красоты женщина такой была, что ни одна больше земная женщина не могла повторить красоту Евы, потому что это творение Бога, да, то есть она идеально была и Адам тоже идеален. А здесь, если мы посмотрим, это просто настолько лицо перекошено ужасом и вот этой вот ну, вот этой вот утратой, да, что там даже о красоте никакой речи не идет. Вот, поэтому Принимайте решение взвешенно. Да? Принимайте решение взвешенно, если вы используете эту комнату, либо у вас на юго-востоке входная дверь в ваш, в ваш дом, либо квартиру. Следующий сектор. По этому сектору у вас какие-то вопросы есть? Если нет вопросов, то плюсики поставьте, пожалуйста. И двигаемся дальше. ой, а меня слышно? А, вот все, вижу плюсики, это я, наверное, сдвинула просто. Ага, все слышно, отлично, все, я теперь увидела, а то у меня чат стоял как бы на одном месте, поэтому я не понимала, меня слышать или нет. Угу. Вероника спрашивает, емкость с соленой водой можно поставить на окно, и соль, вода, монеты тоже можно на окно поставить. Ставьте там, где вам удобно, да, поставьте, да. Если изголовье кровати стоит на юго-восток, как быть? Не обращайте внимания на это, не обращайте внимания. Если там компьютер стоит и с ним связано зарабатывание денег на юго-востоке, стоит сместите куда-то в другое место по малому тайчи. Сместите по малому тайчи. Вы можете перенести стол куда-то в другой сектор. Какую защиту поставить, не привлекая внимания коллег, если рабочее место на юго-востоке? Да, пожалуй, никакое. Пожалуй, никакое. Можете только монеты какие-то, может быть, положить, но опять же, это будет кучка, их нужно много. Вот их нужно много. Поэтому сделайте просто, может быть, там в меньшем объеме, да, то есть не, не литровую банку, а сделайте какой то красивую, потому что банка может быть красивой. Может, сейчас продают такие небольшие аквариумы, прозрачные, круглые, да? Этот вариант тоже годится. Просто соли туда насыпьте, и у вас будет такая инсталляция. Это будет хорошо. Угу. Вот. Следующий сектор. Светлана, если мы переехали в квартиру, когда на двери была пятерка, можно как-то скорректировать это, не знала раньше про это про эти звезды. Светлана, ну вы как-то ощущаете это, вот что вы переехали в пятерку, даже как-то у вас поменялось. Ну, можно сделать переезд, перезаезд, как бы не переезд, а перезаезд. Да? То есть такая достаточно сложная процедура. Вот, но но возможно. То есть нужно подбирать благоприятную дату и тогда переъехать. Вот. Как насчет натальных звезд? Ну, натальные звезды у вас свои у каждого. Да? Мы сейчас говорим только о возможных вариантах. Да? Мы о комбинациях с натальными не говорим. Угу. Итак, Южный сектор. Южный сектор тоже очень благоприятный у нас в этом месяце. Поэтому используйте эту комнату максимально часто, максимально много. Комбинация очень хорошая, которая нам приносит поддержку руководству, поддержку начальству, поддержку каких-то высших чиновников, продвижение по карьере, помощь благородных людей, да, то есть и успехи, успехи в обучении и на экзаменах. То есть сектор очень-очень благоприятный. Если у кого-то есть ученики, то это тоже очень благоприятно. И, конечно же, хорошо здесь поставить рабочий стол или кровать, да, то есть для того, чтобы, опять же, насладиться вот этой вот благоприятной комбинацией долгое, ну, долгое время по максимуму, да, сколько мы можем, целый месяц. То есть проводите больше времени в этом секторе, конечно, делайте там активизации. Можно длительные делать активизации, можно короткие активизации на 2 часа. Ну, в общем, все, что вы можете делать, используйте, делайте. И здесь как раз вот для позитива тоже такая картина Петра Решетникова прибыл на каникулы. Мы, наверное, все знаем его картину Опять двойка, да, знаете его картину, она очень известная. Оказывается, вот это Опять двойка это картина из трилогии, потому что... Сначала опять двойка, потом называлась картина «Переэкзаменовка» и вот э, еще прибыл на каникулы, когда уже этот же ученик, то есть все исправил, и вот э, в таком позитиве из кадетов э, приехал уже на каникулы, конечно, с хорошими оценками, вот веселый, радостный, и, в общем, все здорово, вот, и... Э, Картина, которая перегзменовка называется, она не очень так прижилась, да, то есть не очень понравилась критикам и зрителям. А у, у, Картина «Опять двойка» всем известная, и картина вот, Прибыл на каникулы», сейчас висят в Третьяковке, и м, большая популярность была, даже большая популярность вот у этой картины Прибыл на каникулы», потому что в советское время э, 13 миллионов экземпляров было напечатано открыток, они все раскупились, и, в общем-то, этот рекорд до сих пор еще не побит. Вот, да. И, э, в общем, очень популярная действительно картина, и он, Федор Решетников, получил сталинскую премию за эту картину, и, ну, короче говоря, вот мы знаем теперь такие вот, что у нас эта трилогия есть, и мы, картина, которая переэкзаменовка, она сейчас находится на территории музеев в Украине, а вот две картины, опять двойка, и вот прибыл на каникулы. Это в Третьяковской галерее эти картины представлены, можно посмотреть. Ну, в общем, все закончилось хорошо, и позировал мальчик соседский вот этому Петру Решетнику, и забавно то, что когда он сказал, что я буду писать картину «Опять двойка», он ему отказался позировать, почему-то я должен позировать там двоечника, да, как бы быть двоечником, нет, я буду вот пятерочником, и вот здесь вот он такой веселый, в общем такая вся картина очень позитивная. Ну, это я коротенько рассказываю. Да, конечно, у нас тема-то не, не искусство, вот, но насколько вам интересно все это, потому что я, как бы, могу другие какие-то картинки при, прикладывать, да, вот к нашим слайдам, чтобы как-то было художественное какое-то восприятие. Но мне вот, нравится тема искусства, поэтому я с вами делюсь. А как насчет натальных звезд? Я имела в виду, берутся ли они во внимание, например, натальная структура 5-2, и туда пришла девятка. Конечно, берутся. Если вы знаете натальные звезды, то, конечно, вы можете посмотреть. Да. Спасибо, отлично. Если вам нравится, конечно, я буду это использовать, потому что ну, как-то хочется делиться тем, что самое интересное. Да, вам, и если вам это интересно, то просто будь здорово, совпадение. Следующий сектор это сектор юго-запада. Светлана, я отвечу на этот вопрос. Вот сейчас расскажу про юго-запад. Хорошо? У нас там годовая тройка, месячная, восьмерка. Восьмерка мы знаем, что это звезда, которая приносит нам доход дополнительный, да, то есть звезда такая хорошая, позитивная, и она приносит увеличение работы. То есть здесь у нас конкурентная звезда, такая тройка и восьмерка пришла, да, которая деньги приносит. То есть это действительно увеличение конкуренции, увеличение работы и увеличение дохода за счет того, что вы, как бы работа, конечно, будет оплачена, да. То есть здесь мы то есть придется больше трудиться, если вы используете юго-западную комнату. И чем это еще может быть, мне, почему этот сектор не считается совсем благоприятным, потому что здесь могут быть травмы у детей и особенно у мальчиков. Поэтому, если у вас мальчики живут в юго-западной комнате, то стоит их переселить в какую-то другую, другую комнату, потому что действительно могут быть травмы. То есть, если хотите заработать, ставьте туда рабочий стол на юго-западный сектор. Но не стоит переутомляться, то есть нужно соблюдать режим сна и отдыха, потому что увеличение количества работы подразумевается, что вы больше сил будете тратить да, вот на, на зарабатывание денег, но э, можно переутомиться, вот не стоит этого делать, не уподобляйтесь вот, э, вот, этой, вот, вот этим мужчинам, которые здесь у нас на этой картине, известны Илья Репина «Бурлаки на Волге», то есть нужно отдыхать, нужно больше отдыхать. Но еще раз повторюсь, что для детей не очень хорошая вот эта комбинация 3-8, которая может привести к травмам, особенно ног. Поэтому детей лучше переселить. Если же у вас некуда переселить детей, то, соответственно, мы либо отодвигаем их Кровать из этого сектора, то есть с юго-западного сектора, юго-западной комнаты. Мы куда-то передвигаем хотя бы по малому тачи, чтобы она стояла в другом месте. И опять, если ее некуда передвинуть, мы не живем в таких огромных там хоромах, да, обычно у нас обычные стандартные квартиры, тогда можно просто отодвинуть кровать от на это время, на этот месяц от стены, хотя бы на полметра. В общем, надо строить дом с 10 комнатой, чтобы всех переселять. Ну да. Вот. Ну и э, в качестве корректора используйте предметы красного цвета треугольной формы. То есть здесь вот они нам помогут. Красного цвета треугольной формы. Можно свечи такие треугольные продают, красные формы тоже, да? такие красные свечи треугольной формы. Можно их зажечь немножко, чтобы они так были ну чуть-чуть, да, и уже потом потушить и оставить и, собственно, вот использовать вот эти предметы. Они и стоят недорого, как бы, ну и принесут вам нужный результат. И западный сектор у нас годовая восьмерка, месячная четверка туда прилетела. Тоже эта комбинация позитивная, потому что, в общем-то, нас как бы восьмерка там годовая, да, этот сектор позитивный, и четверка она опять же приносит нам если вы человек, который занимается, например, автосервисом, да, то есть или человек, который вяжет на продажу, или человек, который картины пишет на продажу, то есть творческим людям она позволит заработать. То есть, если вы человек относитесь вот по работе к творческим профессиям, либо просто не к творческим, но руками что-то делаете, то есть как бы ремесленник, да, То есть ремесленник, который умеет делать что-то руками, вот, тогда эта звезда поможет вам заработать. И эта звезда поможет, может еще, как я уже говорила, что у нее есть еще такое другое значение, она может привлечь вам романтические отношения. То есть это звезда романтики. И э, вот эта комбинация позволит опять же подтянуть э, какие-то отстава отставания отстающих учеников в учебе э, помочь сдать экзамены то есть им поможет опять же продвинуться по карьере то есть вот этот сектор он такой если вам не нужно чтобы ваш э, ваша вторая половинка например смотрела куда-то там начала смотреть на налево да тогда вы э, Корректируйте вот эту звезду. Если вы хотите использовать для того, чтобы человек обучился, то есть, например, ребенку помочь дать экзамены, то тоже поставьте в этот сектор, в западный сектор его рабочий стол, ну не рабочий, а как это называется, учебный стол, да, для того, чтобы он лучше усваивал информацию, у него это все пройдет гораздо легче, все эти экзамены ну и конечно здесь хорошо сохранять свои позиции то есть не нужно начинать чего-то нового иначе вы можете увлечься там и опять же улететь и деньги потерять а не заработать такая вот есть у творческих людей такая жилка увлекаться да вот в эту вот тему идут совсем забыли и про деньги и про, про хлеб насущный только вот творчество давай вот и то есть нужно здесь вот балансировать да, и сохранять вот то что вы привычным способом делать то все привычным способом то есть не надо ничего нового придумывать и увлекаться новыми какими-то темами это запад это запад и конечно же опять же береж, бережем детей можно поменяться с детьми спальнями ну чтобы избежать опять же каких-то травм у них либо каких-то перекосов потому что люди старшеклассники дети старшеклассники наши могут увлечься также романтическими какими-то настроениями забыть про вообще про учебу завалить экзамены но зато вот люблю не могу и со всеми вытекающими да? поэтому здесь если у вас например стоит вопрос встретить новую любовь а... Вы, как бы у вас там занята эта спальня там, или комната, это занята ребенком, то им может, с ним можно поменяться на этот месяц, и, в общем-то, вы получите хороший результат, да, и тот, и другой. Вот. Ну, и, конечно, мы можем делать активизации в этом секторе, потому что сектор благоприятный все-таки, больше благоприятный, чем неблагоприятный, хотя он считается таким нейтральным, скажем, да. Вот. И тоже здесь в качестве корректора используйте предметы красного цвета, треугольной формы, потому что нам здесь стихия огня, она поможет как раз влюсти вот этот баланс, усилить восьмерку, уменьшить действие в четверке. Ну, в общем, здесь у кого какие задачи, да, кому четверку надо усиливать, то можно корректоры не ставить. Вот. И сейчас я посмотрю тот вопрос, который задавали мне выше. Можно ногами к выходу спать? Будем на юг передвигать кровать. Ну, если вы прямо... Ногами к выходу можно, если вы не прямо в дверь ногами. То есть вот как, да, положение грубое, это когда у вас прям вы спите, вот прям вот дверь ногами. Это нехорошо. А если смещена, то есть дверь там, а вы спите, только в эту сторону, вот здесь, то это нормально. Угу. Так. Корректоры э, я уже вот все написала, да, поэтому с кошкой манеки вы можете поэкспериментировать, но это не рекомендация в данном случае. А, у меня спальня на востоке планировала поменять обои и ламинат на полу. Видимо, мая э, это и можно, и благоприятно. На востоке нет. Повторю вопрос, Светлана пишет. У ребенка комната как раз на юге, но если стол в комнате на юго-западе, и передвинуть его не получается. Можно что-то сделать, чтобы какую-то защиту. Но если он уже на юге, у нас юг благоприятный сектор, не надо двигать куда-то стол. То есть он уже использует энергию комнаты. вот Поэтому можно стол не двигать. Татьяна, кошку куда поставить? Вам необходимо кошку Манеки куда-то пристроить <coughs> или результат получить? вот На юго-востоке, а на Юго-Востоке, простите, стол. Ну, с юго востока я еще раз говорю, тогда можно где-то ну, работать, где-то в другом, пусть спит в южной комнате, да, если это его комната, а значит, где-то в другом месте работать, ну, учиться можно на кухне учиться, если что-то. Вот поэтому я про кошку еще раз говорю. Я рекомендации дала, вот которые дала. Да? То есть не надо куда-то чего-то пристраивать. У меня как бы нет задачи здесь пристроить вашу кошку. Есть рекомендации по коррекции секторов. Если вы хотите какие-то активизации сделать, тогда у нас, еще раз говорю, мы можем на, на востоке активизации сделать и можем сделать на юге. То есть вот активизировать благоприятные энергии. Вот можете кошку поставить лип туда лип сюда. Вот. Угу. Так, по этому сектору есть какие-то еще вопросы? Я почему сюда вот, этот вот, э, вот эту картину поместила Винсента Мангога «Красные виноградники в Орле», да, она, конечно, по смыслу не совсем м, подходит, но э, красный просто цвет, да, вот красный цвет нам нужен, я поэтому сюда вот эту картину поместила. Э, на самом деле э, смысл этой картины, которую вкладывал туда Винсент Мангог, да, то есть история его жизни, она м, трагичная, даже не его жизнь, а семьи его вообще трагичная, да. То есть я могу рассказать, поделиться опять же этим. Но ну, вот просто сам цвет вот этот вот красный виноградники. Хотя он сам написал об этом. Он был как раз вот на пленэре целый день проработал. Вообще он писал, он написал невероятное количество за вот 10 лет творчества. Он написал невероятное количество картин две тысячи картин за 10 лет. Это просто невероятно. И он, конечно, был гениальный, совершенно одаренный человек, но прожил свою жизнь очень непризнанным, бедным, нищим, и он жил за счет денег своего брата младшего Тео, который понимал и знал толк в искусстве, потому что он работал менеджером в галерее. Соответственно, он оценивал и продавал произведение искусства. То есть это был его профессиональной компетенция, Он, конечно, понимал, что его брат гений, и он его содержал. Кроме того, он содержал свою мать, кроме того, у него была жена, еще и дети у его Тео они были очень близки с, с Винсентом. И, то есть он его обеспечивал, потому что за всю свою жизнь была продана всего одна картина Винсента Ван Гога за всю его. Жизнь представляете? Из такого количества картин, который написал, была продана именно эта картина, которая называется «Красные виноградники в Орле». И она была продана за 400 франков. Сейчас она висит в музее имени Пушкина стоимость ее 80 миллионов долларов. И как раз Тео понимал, что когда Винсента не станет, эти цены взлетят так, что на его картины, на его творчество взлетят так, что их будет просто не купить. И он не понимал, почему он продает худшего качества и по смыслу и по написанию, то есть и по значимости картины, а почему не продаются вот картины Ван Гога и Винсента, да, его брата? И он сказал, что ты просто пережаешь свое время. Они очень существует вообще целая книга переписки, вот писем Винсента Ван Гога к, к брату Тео. и они были очень близки духовно и, конечно, он содержал Винсента, потому что Винсенту не упросил ни на что другое, только на кисти и краски. Он писал, я говорю, как одержимый да То есть такое количество, вот просто если на дне разделить, это в день картина. И вот эта вот картина, которую он написал, он был человек духовный, Винсент Ван Гог, да? он вообще был священником, он готовился быть священником. То есть он изучал Библию и, конечно, им было о чем поговорить. То есть он не был сумасшедшим. У него очень глубокие мысли философские. И вот как раз эту картину он написал зарево Видите, вот такой зарево Он написал Тео, что я написал Апокалипсис. Вот этой картины, хотя в общем-то все, когда смотрят, там красные виноградники, само название, да, то есть позитив, такой вот сбор урожая, то есть, а он написал апокалипсис. Вы видите, да, что здесь даже река, которая она не синего цвета, это просто горящая земля, горящая земля, вот. И смысл другой, да, <laughs> вот. И э, на самом деле он когда застрелился Винсент Монгок, в общем, через два дня Тейл сошел с ума. И через полгода умер. Он просто не пережил смерть своего брата. И это очень трагично. И действительно, после его смерти, как я уже сказала, после смерти Винсента, его картины стало не купить. Вот, поэтому искусство, оно вот как бы задумаешься, да? То есть нас заставляет думать. Нас заставляет думать. это очень... и это очень... Да. И это очень... Как бы возбуждает и наше внимание, привлекает наше внимание, и искусство, оно действительно какими-то глобальными мыслями вот нас наделяет, вот, о, о высоком, мы думаем уже о высоком, не о себе, о хлебе насущном, о чем-то более высоком, то есть искусство – это сильная штука. Да, очень глубоко. Есть, есть версия, что он не застрелился, это пиар-ход, сумасшествие и застрелился. Ну, конечно, он же ну, еще и пил, он же еще и там наркотики какие-то у него были, да, Минсента, конечно, от хорошей жизни это не будешь делать, то есть, если бы он был успешным таким вот признанным художником при жизни, наверное, он бы не вел такое существование. Ну, конечно, когда там есть надо чего-то, а нет еды, да, только, только может быть какие-то травки там для заглушения аппетита и были использованы. Ну, в общем, суть в том, что что вот Тео как бы понимал своего брата настолько глубоко, что он просто не пережил. Он это просто не пережил. Вот. Так что, друзья, вот эта вся информация, которую я вам хотела рассказать. Творческие личности, да. И в заключение, конечно же, я хотела вам дать подарок, да, активизации, которые мы можем использовать для улучшения нашей жизни. Вот, не будем использовать те методы, которые, пользу, которыми пользовался Винсент Ван Гог. У нас есть китайская метафизика, и мы с вами можем использовать для улучшения жизни и активизации. И 3 мая в час дракона, я понимаю, что это рановато, потому что у нас каникулы такие, но тем не менее у нас очень хорошая комбинация на юго-западе будет. Это зеленый дракон поворачивает голову. Мы что делаем для активизации этих энергий, которые нам приносят развитие, приносят работу, приносят повышение статуса, в общем-то, такой медленный рост, но стабильный рост, то есть медленный, но стабильный рост наш. Вот. И в юго-западном секторе нужно включить фонтанчик на два часа. Причем самим нужно сесть в противоположный северо-восточный сектор дома, лицом на юго-запад, то есть мы как это находим эти сектора, как я уже говорила, из центра дома вы встаете с компасом, компас можно использовать даже, который, который в телефоне, то есть нам здесь точные градусы измерения не нужны, нам направление самое главное определить, и вы тогда используете периметр всего дома, не одной комнаты, а всего дома, и у вас, например, юго-западный сектор будет в одной стороне, а северо-восточный в другой, то есть вы будете сидеть в другой комнате напротив да? то есть напротив вот этого фонтанчика в другой комнате и э, фонтанчик работает два часа вы садитесь лицом в направлении фонтанчика э, вы его не видите потому что вы в другой комнате но тем не менее вы понимаете что он там есть Дома или квартиры, неважно. Дома или квартиры. То есть, конечно, если вы живете в одной квартире, вы не весь дом рассматриваете, да, там многоэтажный, многоподъездный. Вы сидите, смотрите на в своей квартире направление и. Вы садитесь, значит, вот в этом противоположный северо-восточный сектор лицом на юго-запад, занимаетесь теми делами, которые соответствуют вашей задаче, поскольку вот этот вот прогресс нам нужен такой вот в работе, в деньгах, да, то есть вы можете строить планы, вы можете там делать какие-то пометки, вы можете делать работу непосредственно там, если вы занимаетесь бизнесом, можете планированием заниматься или какие-то распоряжения делать вот эти бизнеса распоряжения о бизнесе, то есть вот, как бы вот в эту тему. Ваши цели должны быть созвучны вот этой теме. И вы чем заменить фонтанчик? Ничем. Приобретайте фонтанчик. Вы фонтанчик можете сделать сами из вот этого маленького аквариума. Но он такой не должен быть такой вот прямо совсем маленький, который в руках помещается. где-то где-то ну, где ведро воды туда должно наливаться. Либо просто берете ведро воды. Да, то есть ведро воды, и включайте туда вот этот бурбулятор для э, рыбок, для аквариумов. И вода просто будет булькать в ведре. Вот в ведро можно заменить фонтанчик. Угу. Вот. Здесь нужен фонтанчик именно. Здесь не, не подойдет мобили, не подойдет. Здесь нужна вода. Вот, вот таким образом, то есть купите просто это, эти бурбуляторы, опять же, стоят они там, ну, рублей 500, вот так вот, да, в пределах 500, у нас, по крайней мере, в Москве, да, может быть, в других еще регионах даже дешевле стоит, поэтому вполне возможно, вот ведро наливайте воды и бурбулятор да, и вот вам фонтанчик, поэтому все просто. Увлажнитель тоже может, наверное, да, с водой, вот увлажнитель может, наверное, быть полезным, да. Ну, попробуйте, по крайней мере. Я считаю, что вот если фонтанчик лучше работает, и мастера рекомендуют фонтанчик, не говорят про увлажнитель, то я сделаю фонтанчик из ведра. Куплю этот бурбулятор спокойненько, и он мне не на один же раз этот бурбулятор, да, он мне на всю жизнь потом. Поэтому 500 рублей того стоят, чтобы делать активизации и вообще не думать о каких-то там правильно я делаю, неправильно я делаю, я буду делать вот так. А уж вы тут сами как смотрите, да, как вам больше нравится. Uh, как я уже говорила, Али, Алиса, да, то есть мобили, если вы хотите пристроить, значит, вы ставите, у нас два хороших сектора благоприятных, это восток или юг, вот туда можете поставить. И еще одна активизация, вот эта активизация, для кто родился в год змеи, она не подходит. Uh, для змей еще одна активизация следующего, в следующий день, 4 мая. Час собаки, это уже более такой поздний срок, да, на Юго-Востоке у нас будет птица падает в гнездо. Ну вот я рекомендую вам сделать эту активизацию, почему? Потому что она дает нам получение результата без усилий. Мы здесь, собственно, ничем особо не занимаемся, мы активизаторы не ставим, ничего не делаем, мы просто сидим, там наслаждаемся вот этой энергией. И э, хорошо бы сесть, если вы хотите загадать желание, да, то есть хорошо бы сесть еще спиной к Юго-Востоку. И вот эти два часа, там можно отступить по 15 минут от начала и конца двух двухчасовки, посидеть и, в общем-то, так поразмышлять и загадать желание, да, то есть вот таким образом. А вообще, если вы не загадываете желание, а тоже можете заняться какими-то такими делами, которые соответствуют вашей задаче, то есть ваш, вашему желанию, чтобы приблизить реализацию этого желания, то есть что то поделать. Опять же, если у вас романтика, потому что это любые результаты без усилий. Если у вас именно романтика стоит вопрос, да, привлечение любви, там или улучшение отношений вы можете опять же поговорить в, ну, в это время да, с человеком или там отопрать, отопрать, отправить ему сэсску или письмо отправить или там на сайте знакомств например какую-то обновить информацию или как-то покоммуницировать то есть, всем если с работы деньги связаны, деньгами связано то соответственно про работе что-то подумать ну, в общем про учиться значит экзамен сдавать значит вы там про учебу что-то такое делаете в общем все все что связано с вашей задачей не подходит ну, не подходит в год крысы. Это же лошадь, но так где-то лошади, а вот сталкивается лошадь с крысой, поэтому не подходит тем, кто родился в год крысы. Вот. Бурбулятор это прибор для курения наркотиков или второй значение кипятильник. Ну, Ирина, интересно, но вот говорят, что это такой вот бурбулятор, да, который нам гонит вот воздух, и, соответственно, будет вот движение воды. Он подходит. Ну, или как он по-другому называется, не знаю, компрессор. Вот, вот так. А когда выясняем, где какой сектор в квартире, то стоять лицом к входной двери или спиной. Как измерение делать, неважно, как стоять. Самое главное, чтобы вы не перепутали, где какое направление. Потому что вы совмещаете стрелку компаса с севером, с нулем, и дальше смотрите по компасу, в какую бы сторону вы ни посмотрели, все равно у вас на эти направления будут север на севере, юг на юге. Да? Вот поэтому здесь главное не перепутать вам самим аэратор в аквариум можно да можно аэратор компрессор но я не знаю просто правильное название как бы здесь ну вот то что гонит воду саму вверх да, то есть вот такое вот бурление воды нам нужно обеспечить в википедии написано что это сленка такое значение а ну прикольно так согревание денежной звезды Мне вместо юго-востока нужен юго-запад нет написано вот как написано так и делайте угу. Смотрите, здесь применение вот такое. Вот по правилам, ну как бы, как делать правильную активизацию. Если вы в чем-то сомневаетесь, активизацию лучше не делать. Вот я вам сразу говорю, потому что здесь, когда мы делаем активизацию, важно наше намерение и сомнения убьют ваш результат. Поэтому лучше даже не тратить время, и не делать вот эти, ну, Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше пропустите эту активизацию и не делайте правило такое поэтому вот вы уже э, как бы вот задаете вопрос да что вместо вот этого может быть там ошибка чего не делайте все конец истории поэтому масса других есть активизации если вы эту пропустите ничего страшного с вами не случится и здесь вот именно правило такое потому что когда мы делаем активизацию нам нужно намерение если у вас мысли бегают ничего не получится угу. А, 4 мая день крысы не подходит для лошади, да, сори, тогда, тогда что-то, значит, я перепутала. Тогда, наоборот, да, sorry. Исправлю. Тогда давайте напишем это. Что лошади, да, вот так. Угу. Так, спасибо, что вы поправили. Это важно екатерина подайте отпуска вопрос узнала позднее что плохая дата 15 вылета возвращение 26 -го. как быть ну вы же не будете уже менять билеты правда просто выберите для выхода из дома благоприятное время вот. если аквариум стоит на юго-западе а северо-восток туалет так пойдет как пойдет так аквариум стоит нас на, на юго-западе прекрасно но а какой-то активизатор все равно надо, потому что если у вас аквариум работает постоянно, то есть это не будет активизации вот именно этого времени. То есть нужно еще что-то туда добавить. Да? Это ответ по юго-западу. А северо-восток туалет? Ну, садитесь в туалет, ничего страшного, это нормально. Это нормально. Все-таки с какого сектора начинать ремонт, Жанна пишет. А вот все, что связано у нас с все, что в белой зоне, вот в этом секторе можно делать ремонт. Сейчас покажу опять же. Вот, Все, что белая зона, можете делать там ремонт. И с этого сектора начинать. Угу. Так, какие еще вопросы? Все, вопросов, если нет, то мы можем разбегаться и хороших вам, вам выходных, и хорошего отпуска такого длительного. У нас на сайте будет эта информация про согревание и про все остальное. У нас будет э, запись выложена на сайте, поэтому и в виде статьи будет, и в виде записи на YouTube, так что вы все это получите. Где-то давно слышала, что мой... Э, так где-то давно слышала что май плохой для покупки автомобиля скажите пожалуйста действительно ли это так нет я это, это не из области фэн-шуй это точно не из области фэн-шуй поэтому как бы не из области китайской метафизики поэтому здесь как бы не могу так вам сказать потому что там благоприятные стрижки по фэн-шуй там еще там ногти по фэн-шуй это все не фэн-шуй да, это все не фэншуй. Здесь для покупки э, автомобиля нужно, опять же, в идеале подобрать хорошую, благоприятную дату, опять же, посмотреть, что вы там на ну, выбирали по оракулу, можно, подходит ли машина, не подходит ли, и вот уже как-то э, смотреть. Да? Вот. Э, в связи с праздниками завтра занятия по цене не отменены. Отменены у нас следующие занятия по цвету 5 числа. Евгения, вы да, говорили 5 -го числа хочу к вам учиться на фэн-шуй. Евгений, приходите, у нас есть курсы, где можно разместить аквариум. Елена, так я вам не могу сказать, потому что аквариум – это много воды, и для размещения аквариума нужно оценивать вашу квартиру конкретно, то есть этим нужно заниматься. Поэтому э, вода очень сильный активизатор, и аквариум – это очень сильный активизатор. И иногда можно очень сильно улучшить жизнь, если правильно поставить аквариум, да. И можно просто потерять все, если, опять же, неправильно поставить аквариум. Поэтому здесь нужно смотреть, это там есть такие специальные водные формулы, которые нужно учитывать, и которые нужно э, вот, по этим рекомендациям, нужно как раз искать место для аквариума. Вот, Маргарита, спасибо вам. Ну что ж, друзья, я тогда не буду вам, э, вас задерживать. Людмила, что значит с тылом на восток? Это как если у вас тыл вашего дома выходит на восток. Вот это, вот это значит, тыл вашего дома. У нас у каждого дома есть фасад и тыл, да? То есть вот здесь тыл на восток. Угу. Все, друзья, тогда еще раз хороших выходных, хорошего настроения, хорошей погоды, да? И хороших событий в вашу жизнь в месяц змеи. Вот. Всем пока-пока.